Привет! Сегодня мы обратим свое внимание на нежную кожу вокруг ногтей, которую очень легко поранить и повредить из-за неправильного удаления. Сначала мы поговорим, в каких случаях чаще всего повреждается бутикула. Главной причиной является неправильное удаление кожи вокруг ногтя. Давайте посмотрим, как же сделать это правильно. Перед нанесением маникюра используется мелак Ють Его специальная формула смягчает затвердевшую кожу. Благодаря этому удалять кутикулу у ногтя будет удобнее. Это действие можно будет совершить более точно. После обработки кутикулы средством необходимо отодвинуть ее. Для, для этого, этого ты можешь использовать пушер-семилак. Пушер Квадратное окончание, окончание позволит отодвинуть кутикулу и придать ей и нужную, нужную и форму. Закругленное окончание, окончание подойдет для удаления маникюра гель если у тебя нет пушера, используй удобные, мягкие, деревянные одноразовые палочки семилак. С одной стороны они имеют заостренные окончания, а с другой стороны скошенные. Это позволяет легко отодвигать кожу Сейчас мы более подробно обратимся к процессу удаления кожи вокруг ногтя. Здесь самое главное – это точность и знание. Прежде всего, следует обратить внимание на профессиональные острые инструменты. Правильная техника удаления кожи вокруг ногтя, а именно равномерное, аккуратное движение вдоль всей линии кутикулы, позволит не повредить кожу. В итоге кутикула не будет задираться и трескаться. После того, как ты сделаешь маникюр, следует ухаживать за кожей. Помни, необходимо использовать масло для ногтей и кутикулы от Семилак. Наносить его следует вне зависимости от того, делали ты классический маникюр, гелевый или маникюр с покрытием гелилаком. Масло растительное. Простительное происхождения, обогащенные витаминами и увлажняющими компонентами. При ежедневном использовании помогают предохранить кожу от заусенцев и растрескивания. Следует помнить об этом. Нужно просто нанести тонкий слой средства на кожу и аккуратно втереть его. Ты уже знаешь, что масло семела увлажняет кожу и легко наносится. Сейчас ты можешь выбрать масло, которое подходит именно тебе. В нашем предложении есть четыре варианта ароматов. Экзотический кокос, кислый лимон. Лимон, Ана, сладкий ананас и, ананас и сочный персик. И Мне нравятся последний из них. Напиши да, знать, в комментариях под видеороликом, какой аромат как нравится тебе. Бьем.